Когда мы добавляем приватность в комплект безопасности, то нам нужно начать приглядываться к Linux и BSD подобным дистрибутивам. Но там, где победители с мандатным управлением доступом достаточно надежны в области безопасности, они слабы в области приватности. Я ранее упоминал S и Linux, но это лишь система на уровне ядра Linux, не полноценный дистрибутив, а нам реально нужен дистрибутив. Linux и BSD-подобные дистрибутивы предоставляют вам безопасность и приватность. Но вам придется пожертвовать интероперабельностью и юзабилити. Например... Вы не сможете использовать Photoshop и Microsoft Office. Есть, конечно, альтернативы для использования внутри этих операционных систем. И вдобавок, похоже, что я слишком много привожу недостатков, потому что, вообще говоря, есть возможность использовать несколько разных операционных систем без особых трудностей. И я покажу вам, как это делается. Есть три основных дистрибутива, которые я рекомендую для удовлетворения умеренных нужд безопасности и приватности. Это Debian, OpenBSD и Arch Linux. Некоторые из вас, возможно, не особо в курсе о каких-либо других операционных системах для лэптопов, помимо Windows, или, возможно, Apple Mac OS 10. В двух словах, если вы не знаете, существует много-много операционных систем, которые определенным образом эволюционировали с середины 60-х годов из операционной системы под названием Unix, включая рекомендованные мною Debian, OpenBSD и Arch Linux. И если вкратце, чтобы вести вас в курс дела, здесь вы можете увидеть генеалогическое древо Unix Linux. На самом верху расположен Unix. Увеличим масштаб отображения. Теперь можем рассмотреть его, начиная с 1960-х. Unix-подобные операционные системы. Затем они со временем эволюционировали в другие операционные системы. Здесь мы видим BSD. Отсюда появилась OpenBSD. Здесь у нас зарождение Linux. Linux — это полностью бесплатное программное обеспечение, созданное Linus Torvalds. Оно поддерживается тысячами программистов со всего мира. Спустимся ниже, видим все больше и больше версий. Здесь мы добрались до Debian, которую я рекомендую. Ответвлением от Linux являются такие вещи, как Android, с которым вы наверняка знакомы, или Chrome OS. Что интересно, мы видим здесь macOS 10 от Apple, который является потомком BSD. Все это Unix-подобные операционные системы. И, собственно, есть Unix-подобные операционные системы, а есть NT. Windows отличается от всех этих систем, поскольку основан на ядре NT, которое было разработано Microsoft. Когда мы видим рабочие столы этих Unix-подобных операционных систем, следует знать, что рабочий стол работает на основе выбранной среды рабочего стола. Чаще всего вы можете поменять ее на ту, которой отдаете предпочтение. Примерами подобных сред рабочего стола являются Gnome, KDE, XFCE, Mate, Cinnamon, LXDE. И постарайтесь не пугаться этих Unix-подобных операционных систем. Они различаются, но вы сможете с ними справиться при определенной настойчивости. Если знакомы с MacOS 10, которая, как вы можете заметить, является ответвлением от BSD, то знакомы и с интерфейсом командной строки. На экране у нас рабочий стол Debian. Debian — это операционная система, основанная на Linux. Это дистрибутив Linux. Она целиком состоит из свободного программного обеспечения с открытым исходным кодом, большая часть которого находится под универсальной общественной лицензией GNU и собирается группа единомышленников, известный как проект Debian. Debian содержит более 5000 пакетов скомпилированных программ, которые упакованы в отличном формате для легкой установки на вашу машину. Все они бесплатны. Это похоже на башню. В основании находится ядро. Над ним основные инструменты. Далее идут все программы, которые вы запускаете на компьютере. На вершине этой башни находится Debian тщательно организующая и складывающая все это воедино, чтобы все компоненты могли работать вместе. С таким подходом ваша система не будет стучаться на домашние сервера Microsoft. И это лично моя любимая операционная система, на случай, когда имеются умеренные нужды в плане обеспечения безопасности и приватности. Последняя версия Debian. На момент снятия видео была Debian 8 Jessie, и она поставляется в 32 и 64-битных версиях. Одним из простых способов опробовать эту систему является использование Debian Live CD, то есть Live образов установки, которые вы можете просто вставить в свой ноутбук или компьютер, и затем загрузиться с них. Если вы не совсем знакомы, как использовать операционные системы на Live CD, в курсе есть раздел, который научит вас этому, но, по большому счету, вам лишь нужно подключить такой носитель к вашей машине и загрузиться с него. Если, конечно, ваш BIOS позволит загрузиться с этого носителя. Вы также можете поместить ISO образ на эквивалент компакт-диска в вашу виртуальную машину и загрузиться с него. То есть, вы можете без установки системы на виртуальную машину загрузить Debian. Здесь вы можете скачать Live CD то есть установочные лайф образы Есть 64-битная версия, есть 32-битная. По этим ссылкам вы получите ISO файлы. Вы также можете получить полную версию для установки, адрес страницы на экране, и вы можете скачать здесь соответствующую версию, 64-битную, либо 32-битную. Если вы собираетесь использовать Debian в своей тестовой среде с использованием виртуальной машины, и, собственно, это касается VirtualBox, у вас могут возникнуть проблемы с установкой гостевых дополнений в Debian 8. У меня не получилось начать с ними работу ни при полной установке, ни при лайв версии ни с помощью версии OSBOX. Я использовал следующий фикс для того, чтобы установить гостевые дополнения VirtualBox, чтобы их можно было использовать внутри VirtualBox. Это не слишком трудно. Вам нужно убедиться, что образ диска дополнения гостевой OS смонтирован. Идем в меню установка, подключить образ диска дополнения гостевой OS. Это должно будет поместить диск в привод виртуальной машины, если мы посмотрим на диск. Вот этот диск. Нам необходимо запустить данную команду. Посмотрим, что произойдет после запуска этой команды. Для начала нам нужны права администратора. Программа СУДА не установлена. Мы можем попробовать ее установить, но получим ошибку. Так что я выполню команду СУ, чтобы переключиться на суперпользователя Root. И давайте попробуем снова. И мы получаем некоторые ошибки здесь, которые сообщают о том, что модуль гостевых дополнений не отработал. Нам необходимо произвести ряд изменений, чтобы убедиться, что дополнение гостевой ОС установлены. Прошу прощения за маленький размер экрана. Это по причине того, что не установлены гостевые дополнения. Нам нужно отредактировать файл source.list. Вы можете использовать V или Gedit, или любой другой текстовый редактор, который вам нравится. Это ссылки на репозитарии, которые используют инструменты управления пакетами apt и aptitude с целью обнаружения и загрузки пакетов. Эти ссылки в данный момент настроены неправильно, так что нам нужно поменять их. Нам не нужно, чтобы диск был активным. Это необходимо изменить. Нам не нужно, чтобы осуществлялся поиск установочного диска. Можем добавить эти ссылки, раскомментируем их. Копируем их. Вставляем сюда. Затем редактируем скопированные строки. Нам нужно, чтобы здесь осталось jesse main. Удаляем тире updates и contrib. Сохраняем ссылки. Сохраняем файл. Теперь нужно выполнить команду apt-get update. И теперь нужно установить несколько пакетов. Это Суда. Технически нам она не нужна для наших целей, но просто пригодится. И КДС Суда. Пакеты, которые нам нужны, это GCC, DKMS, Xserver-xorg и Xserver-xorg-corg. Данные команды установили все пакеты, которые нам были нужны. Теперь мы можем попробовать выполнить команду, которая установит гостевые дополнения с диска. Получилось. Они успешно установлены. Вы можете получить сообщение об ошибке, в котором говорится, что вы не можете запустить этот файл с диска. Так что вам, возможно, придется отредактировать файл fstab. При помощи вашего любимого редактора отредактируйте fstab. Здесь вы можете заменить no auto на exec. Если вы получаете сообщение об ошибке, в котором говорится, что cd не позволяет вам исполнить файл vbox.linuxeditions.run. И завершаем запуском apt update и apt get dist чтобы обновить систему и чтобы все было готово. У нас получилось. Полный экран с работающими без проблем гостевыми дополнениями. Есть несколько книг, которые вам стоит прочитать. Проверьте по этой ссылке список книг по Debian. Некоторые из них бесплатные и доступны онлайн. В частности, вот эта книга весьма хороша. Бесплатно, доступно онлайн. Руководство администратора Debian. Эта книга также свободно распространяется, доступна онлайн. Зацените, в примерах, которые я показываю, используется среда рабочего стола Gnome. На тот случай, если вы выберете, какую среду рабочего стола использовать во время установки Debian. Проект OpenBSD выпускает свободную, многоплатформенную, Unix-подобную операционную систему, основанную на 4.4 BSD. Она на ваших экранах. Данный проект придает особое значение переносимости, стандартизации, корректности, проактивной безопасности и интегрированной криптографии. По факту, проект также разрабатывает широко известное и распространенное программное обеспечение OpenSSH, так что эта операционная система также рекомендована к использованию. Arch Linux — это независимо разрабатываемый дистрибутив Linux оптимизированные для архитектур i686 и x86-64, ориентированные на опытных пользователей Linux. В целом, вам нужно быть компетентным пользователем, чтобы использовать эту систему. Вам нужно быть в курсе об этом заранее. Она использует Pac-Man. Менеджер пакетов собственной разработки от создателя Arch Linux. Pacman обеспечивает установку актуальных обновлений с полным контролем зависимостей пакетов, работая по системе плавающих релизов или роллинг-релизов. Arch может быть установлен с образа диска или с FTP-сервера. Установочный процесс по умолчанию представляет надежную основу, позволяющую пользователям создавать настраиваемую установку. Вдобавок, утилита Arch Build System представляла возможность легко собирать новые пакеты, модифицировать конфигурацию строковых пакетов и делиться этими пакетами с другими пользователями посредством Arch User Repository. Это легковесный дистрибутив Linux. На него ставится преимущественно свободно распространяемое и опенсорсное программное обеспечение. И ПО из поддерживаемого сообществом репозитария AUR. Эта система также рекомендована к использованию. Здесь у нас Ubuntu, и я не рекомендую ее использовать. По умолчанию Ubuntu отправляет некоторую вашу информацию третьим сторонам, не спрашивая вашего согласия. Если вы пользователь Ubuntu и используете дефолтовые настройки, Каждый раз, когда вы начинаете что-либо набирать в меню Dash, чтобы открыть какое-либо приложение или найти файл на вашем компьютере, ваши ключевые слова для поиска отправляются различным третьим сторонам, некоторые из которых поставляют вам рекламу. Чтобы это предотвратить, вам нужно выполнить ряд инструкций. И давайте я вам покажу. Заходим на сайт fixubuntu.com, и следуем указанным здесь инструкциям. Здесь показано, как изменить нужные настройки. Однако, я в любом случае не рекомендую Ubuntu. Я лишь привожу это для вашего интереса, в том случае, если так получилось, что вы используете эту систему. Ubuntu лучше в целях приватности и анонимности, чем Windows или OS X. Я рекомендую Ubuntu людям, не имеющим опыта работы с Linux, и считающим Debian, Arch Linux и OpenBSD слишком сложными. Перевод озвучка для клуба складчик.ком